Друзья, приветствую вас. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Хочу показать вам необычный эксперимент по живописи. В чем он заключается? Буду писать зимний снежный пейзаж, условно коричневой краской. Вопрос. Как коричневый, если снег белый? Не буду забегать вперед, все по порядку. Зимний пейзаж на солнце. Имеется белый холст, размером 60 на 40 сантиметров. Беру краску. Марс оранжевый прозрачный. Она из коричневой группы. Немного об этой краске. Марсы самые лучшие краски из Невской палитры, которые я испытал. Вся группа. Марс коричневый темный прозрачный. Марс оранжевый прозрачный. Марс желтый прозрачный. Все краски светостойкие. Это огромный плюс. Консистенция этих красок великолепная. Легко разносятся по холсту. Короче, для меня Марсы самые достойные краски. Итак. Марсом оранжевым прозрачным набросал рисунок, какие-то елочки на переднем плане, в глубине тоже еловый лес. Неба и солнце пейзажа нет, они только подразумеваются. Референса, с чего рисовать, тоже нет, хотя в интернете есть куча зимних фоток снег на солнце. Конечно, в дальнейшем я подсматривал, как светится снег на солнце, как деревья отбрасывают тени, а пока Просто интуитивный рисунок, набросок, подмалевок, все это рисуется Марсом оранжевым. Марс хоть и оранжевый, но не такой яркий, как кадми оранжевый. Пока просто смотрите, как рисовались елки-палки. Когда полотно было полностью закрашено и приблизительно появились какие-то деревья, я стал вытирать самые светлые места, там, где будет яркий свет на солнце. Просто обмотал тряпочкой палец и рисовал еле. Не еле-еле рисовал, рисовал как раз быстро, на весь сеанс ушло ну, всего минут 30. В итоге, вот что получилось. Я вижу две крупные ели на переднем плане. Они находятся как бы на островке. Ничто не закрывает их от солнца, поэтому они самые светлые. На заднем плане гуще леса, там света меньше, соответственно фон темнее. Но самое важное, смотрите, какой диапазон Марса оранжевого прозрачного. Он от светло-желтого почти до темно-коричневого. И светится эта краска не снаружи, а изнутри. Просушил этот подмалевок. Марс сохнул быстро. Тем более писал на двойнике ⁇ Масло плюс разбавитель ⁇ Уже на следующий день приступил к цветному письму. Тут появилась сложность. Смотрите, какой разный бывает снег на Солнце. Утренний, дневной, вечерний. Вопрос. Какие подбирать цвета? Вот, для пробы намешал различные оттенки, но не понимал, какие нужны цвета. Первое. Снег будет принимать на себя все оттенки окружающего пространства. И второе. Какой бы цвет снега не был, оранжевый подмалевок должен нести главенствующую роль в данной картине, а он не должен пропасть под слоем цветной краски. Моя первая палитра слева направо. Краски. Голубая ФЦ, Кобальт синий, Марс оранжевый прозрачный, Вандик коричневый, Кадми красный и желтый, Индийская желтая и белила титановые. Слишком много красок. Но эксперимент начинается с непонятного. Лишь в конце придет понимание, но может быть уже поздно. Замешиваю различные оттенки из этих красок. Кадми желтый и красный, по одному пятачку на белилах. Получается светло-желтый колер и розоватый. Смешиваю эти светлые колеры между собой. Получается он ну, типа светло-оранжевого. Бандик коричневый. Замешиваю на белилах. получая светло-серый колер, чуть-чуть тяготеющий в синеву. Кобальт синий на белилах. Это голубой оттенок. После, два этих колера, смешиваю между собой. Кобальт синий с кадмием красным, тоже мешаю на белилах. Получаю грязно-розово-фиолетовый колер. Марс оранжевый, смешиваю с голубой ФЦ и один пятачок на белилах. Какой получился цвет, я так и не понял. В итоге, он вообще не понадобился. Да и многие оттенки впоследствии придется выбросить. Голубая ФЦ на белилах, дала светло-голубой оттенок. И еще индийское желтое, на белилах. Она тоже <смех> не понадобилась. Вот такая палитра получилась. Честно, я офигел. Никогда бы не позволил себе в многослойной живописи намешать столько непонятных оттенков. На холсте еще перемешаются между собой и обязательно дадут грязь. Ну погнали, что получится. Бандик коричневый в чистом виде. Им закрашивает темные места. Глубину между деревьями. Вандик краска прозрачная, поэтому просвечивает оранжевый закрас от подмалевка. Это я посчитал правильным, так как условия были, чтобы цвет подмалевка работал в финале, как основной. Прохожусь Вандиком по всему заднему фону, даже по светлым местам. Тем самым еще увлажняю полотно для дальнейшего письма. Смотрите, пока одна краска в чистом виде, Вандик коричневый. Теперь Вандик коричневый на белилах, или в смеси с кобальтом, тоже на белилах, рисую ветки, прямо по сырому, пока приблизительно, позже ветки будут уточняться. Далее. Для переднего плана ели использую светлые пятачки колеров. Со стороны света светло-желтый колер, со стороны теней голубоватые. Вы знаете, у меня первые шаги были очень неуверенны, потому что, рисуя ветки под солнцем, нужно оставлять места просветов от оранжевого подмалевка. Это было сложно. Так и хотелось закрасить все. Просто нарисовать елку. Но так нельзя. Именно предварительный оранжевый подмалевок, даст свечение изнутри. Это я уже понимал. Короче, смотрите. Палитру по возможности показываю. Отражение в воде те же светлые колеры. Темные места красятся чистым марсом оранжевым. Он прозрачный, поэтому не закрашивает подмалевок, а лишь уплотняет его. На среднем плане, затемняю глубокие места, марсом оранжевым с синей краской. Короче, маливал то, сам не знаю что. Музыка! Это финал первого этапа цветного подмалевка. Такой подмалевок можно замазать за полчаса, если бы была картинка, с которой рисуешь. Но я провозился с ним часа два-три, потому что деревья посматривал с разных картинок, поэтому сложно было собрать воедино. На следующий день продолжил. Палитру не менял, но уже начал понимать, что половина намешанных светлых пятачков не используется. Например, в индийскую желтую и ее колер на белилах, кисть вообще не залезала. Тут рассказывать не о чем. Просто уточнял ветки деревьев. Искал соотношение света и тени и тому подобное. Повторюсь, самое главное, не закрашивать глубину просветов между веток. Оранжевый цвет подмалевка должен оставаться. Смотрите. Сами просветы между веток, я немножко усиливал чистым марсом оранжевым, не закрашивал, а только подчеркивал самую глубину. Самая светлая краска на палитре, кадми желтый на белилах. Им красится самый яркий свет на снегу переднего плана островок и стоящий на нем елки на задний план фон с елями эта краска попадать не должна теневая часть переднего плана красится холодным голубым колером ковальт на белилах для разнообразия синих оттенков немножко применяю колер голубого фаци на белилах В среднем плане немножко затемняю кусты и прямо по сырой краске, светлыми серо-глубыми оттенками, рисую ветки на этих кустах тонкой кистью. Рисую детали более аккуратно, чем в первом цветном подмалевке. Хотя, о какой аккуратности я говорю, это в многослойной живописи, например в натюрмортах, работаешь осмысленно, одной краской, аккуратно, а тут так, <тюркут> тяп-ляп, что получится, то получится. Вот финал этого сеанса, который я оставил на просушку. Нужно было подумать, как двигаться дальше. Заодно отдохнул от этой работы. После анализа понял. Сравните предыдущую палитру и новую. Сколько красок отсеялось, насколько меньше замесов понадобилось. Замешиваю новую палитру. Из ванди коричневого один пятачок на белилах. Кобальт синий тоже на белилах. Только эти оттенки намного темнее, чем в предыдущем сеансе. Посмотрите еще раз на картинку предыдущего сеанса. Видите? Светлые места на лапах елей переднего плана рисовались кадмим желтым на белилах. Это самая светлая краска. Светлее ее только белило, но белило в снег вводить нельзя, если только в конце добавить пару бликов. И как видите, свет на елках от солнца не читается. Это потому, что тон синих теней слабый. Перевожу картинку черно-белый вариант. На нем лучше видно, что передние деревья плоские. Поэтому сине-серые колеры я намешиваю темнее, чем предыдущие предыдущей палитре. Просто меньше белил, по соотношению к синей и к вандику. Розовый колер, это кобальт синий с кадмием красным на белилах. Все. Вот этих оттенков хватило бы и на начальных этапах, но это я понял позже. На этом этапе усиливаю свет, усиливаю тень. Больше работаю с деталями, при этом немного растушевываю границы от темного к светлому, потому что яркие акценты бликов на снегу, должны быть в конце. Смотрите, все поймете. В какую краску макается кисть, показываю. Задний план увлажнил вандиком, елки в том числе. Краска прозрачная, поэтому светлые лапы деревьев не закроет, но немного затемнит. И опять же оставляю много незакрашенных рыжих мест прямо по сырому еще раз уточняю дальние елки серыми и синими колерами на белилах. Свежий вандик коричневый будет смешиваться прямо на холсте со светлыми колерами и немного затемнять их, повторяюсь. Вот что получилось в финале. После просушки этого этапа, я дописал мелкие акценты. В основном это яркие блики на снегу. Ну и вспомнил детство, как нас учили, что в снег засверкал, нужно сделать кое-какие действия. Думаю, было понятно, что на протяжении всей работы белила в чистом виде не использовались. Это правильно. Белил в картине не должно быть, даже на белом снеге. Но мне захотелось похулиганить. Разбавил жидко-чистое белила и жесткой кистью немного припорошил передний план. Просто оттягиваешь пальцем щетину и как бы стреляешь краской. Получаются мелкие-мелкие точки. На общем плане картины их особо не видно, но это дает свой эффект. Снег чуточку мерцает, хотя этого было делать не обязательно, но чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот на этом работа была завершена. Для написания этой картинки преследовалось две цели. Первое. Не рисуя солнца, показать его свет. Особенно просветы между заснеженных лап елей. Через подмалевок Марсом Оранжевым прозрачным это удалось. Марс светится именно изнутри. Тут есть нюанс. У меня казенная старая камера. Соответственно, при съемке она немного убила сочность этого свечения. Ну, плюс сжатие картинок и сжатие видео. Поверьте на слово, на его картина смотрится богаче. И вторая цель написания данной работы. Картинка нарисовалась довольно быстро, чтобы успеть выпустить ролик и поздравить вас. Кстати, можно было изобразить зайца или кролика, ну как символ следующего года. Вот так. Это я в фотошопе приляпал. Друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы на всей планете правила любовь. Всем творческих успехов. До новых встреч.